всем привет я являюсь выпускницей 18 потока курса риэлтор профессии бизнес хочу оставить свой отзыв по поводу через 200 метров держитесь левее очень довольна курсом после курса получила наконец-то Не так давно, поэтому искала что-то свое. Что мне дали Антон с Дарья, они а, позволили мне. Держитесь, левее. Найти неиссякаемый источник ледов. Я Прямо настроила два километра. Сцену. Я сделала за время прохождения курса два сайта. Это по загородной недвижимости и новостройке Москвы. А, конечно, еще есть чему учиться который дает Дарья, нужно пересматривать и пересматривать. Будут на пути трудности, но останавливаться не надо. Надо обязательно... То есть, как бы, все все трудности, которые дальше возникнут на моем пути, это ни в коем случае не недоработка курса, а это то, чему я должна научиться. Поэтому я заряжена на то, чтобы пересматривать и пересматривать еще все части курса, пока мне дана эта возможность. Я надеюсь, что за три месяца я выйду на тот уровень продаж, который для себя ставила. Сейчас, благодаря настроенному сайту, благодаря рекламе, у меня в базе уже порядка 25 клиентов, лидов. Вот я сейчас только что еду со встречи очередной, Ну, правда, броню она не закончилась, к чему мы стремимся. Мы же понимаем что не может сто процентов встреч у нас заканчивается броня хорошо если это будет 30 процентов правильно вот поэтому я нацелена на результат думаю что в течение следующих трех месяцев пока будет возможность задавать вопросы ребятам я до конца проникнусь этой темой особенно сейчас как я уже сказала нужно будет отрабатывать психологию продаж и дальше в планах есть открытие своего агентства недвижимости в Московской области. Я надеюсь, что у меня все получится, потому что отступать некуда. Спасибо, Дарья, спасибо, Антон, огромное. Вы большие молодцы, вы большие трудяги, и дай Бог вам всего самого хорошего.